Представляем вашему вниманию керамическую плитку «Капелла Керамика Классик». Поверхность плитки имитирует бежевый шлифованный травертин. Фоновая настенная керамика доступна в виде гладкого модуля с рисунком травертина. Кафель, в свою очередь, имеет такой же принт, но с рельефной поверхностью в виде волнообразных широких полос. В коллекцию также включена мозаика на сетке, которая собрана из монохромных чипов с рисунком травертина. Напольная плитка капелла имеет формат 38,5 на 38,5 см, а облицовочная плитка имеет размер 60 см на 20 см.